Привет! В этой серии мы поговорим о форме ногтей и правильного выбора той формы, которая подойдет именно для вас. Как всегда, начинаем с базовых вещей. Для обработки натуральной ногтевой пластины лучше всего подходят пилочки абразивностью от 180 до 240 гривен. Более жесткая пилочка может повредить ваши ногти, что в свою очередь повлияет на их состояние и дальнейший рост. Теперь, зная основы, перейдем к вопросу формы и того, как же ее подобрать. Короткие ногти не, не дают даю нам большого руках, поля для маневра. Единственная форма, которую мы можем предложить, это квадрат, классический или мягкий. Наиболее частой ошибкой является спиливание ногтей под форму миндаль для визуального удлинения ногтевой пластины. На коротких ногтях из-за этого слишком сильно спиливаются края и появляется риск того, что ноготь сломается либо треснет. Чем длиннее натуральная ногтевая пластина, тем больше возможности сделать ее более тонкой, придавая ей форму овала, а именно слегка закругляя края. Это удобная и безопасная форма, при которой риск того, что ноготь треснет, минимален. Тем не менее, свободный край ногтя следует подпиливать очень аккуратно и симметрично. Если форма натурального ногтя и ладони длинная и тонкая, можно также предложить форму ногтей мягкий квадрат. Ошибкой начинающих нейл стилистов является предложение заостренной формы, из-за которой у вас может получиться некрасивый результат в виде куриных лапок. Мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Длинные натуральные либо искусственные ногти дают больше возможностей для придания им различной формы. Можем предложить удобную форму овал, которая делает ноготь визуально тоньше и очень популярный в последнее время миндаль. Либо заостренная форма свободного края. Острая форма ногтевой пластины начинает сужаться примерно от середины ногти. Длинные ногти в форме квадрата будут выглядеть широко и топорно, а кроме этого будут неудобными. Теперь придание формы натуральным ногтям не будет для вас трудной задачей. Если вы чувствуете, что вам все-таки не хватает знаний и навыков, будем рады ответить на ваши вопросы.